В общем игра склож. Офигенная игра совершенно вообще, которая в себе что-то среднее таит между малым э, теннисом, пинг-понгом и большим. Ну и много деталей совершенно особенных В частности, двое бегают по игровой площадке, как попало, только начинать. Надо здесь. И первый удар должен попасть на плюсе ренуру соперника. А дальше об эти стены не выше, выше и да? право. Ну, сандарь, чтобы вот поймать на двух ударов подряд о пол или заставить, значит, соперника бал. Ниже той красной тоже нельзя, самый низкий. Вот, вот я поиграл, проиграл, конечно, э, много раз, но ощутил вкус к игре и даже, в принципе, уже примерно понял теоретико-игровую стратегию, потому что если, грубо говоря, вот ты чувствуешь соперник где-то вот там сзади, аккуратненько вот так тот угол раз-раз, бах-бах, -раз, он уже точно не успевает. И или он бежит в эту сторону, или ты вот так на туда бьешь. То есть тут уже столько стратегии вырисовывается интересных. В общем, сквош. Приходите все играть, это крутяк.